Всем привет, с вами снова я, Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс, и мы сегодня будем готовить печень, неважно чья она, ну как бы важно, естественно, куриное или говяжья, но всегда вспоминается детство, потому что в школе, в начальных классах, либо, я не знаю, в детском садике, была раз в неделю какое-то блюдо из печени либо печень с луком там с макарошками либо просто какие-то котлеты печеночные или еще что-то какое-то там рулет ну, неважно было что-то раз в неделю у нас в советском союзе, союзе из печени так что это отличный продукт для нашего организма он очень полезен и все остальное мы сегодня будем готовить куриную печень из дополнительных ингредиентов у нас будут сливки Минимум 20% нужно для этого взять. И на украшение возьмем там сухарики какие-нибудь или еще подобные. Можно просто сливочка. Также соль и масло будет у нас. Готовится все быстро. Самый главный процесс это вот снять пленку с нашей печени, подготовить ее в дальнейшей жарки. И приготовлению. Для этого нужно что сделать? Видите желчь, вот эту зеленую и вот эту пленку желтую. Это все надо срезать и убрать. Это не годится к, к употреблению, это все будет горчить. Производители, конечно, об этом не заботятся, Ну, как бы если у вас дорогая печень какая-нибудь там, то они снимают. Естественно, у вас выходит намного дороже. Обычно печень продается вот полностью необработанная и небольшие трудности. Надо пленку снять, особенно у говяжий печени, у куриной печени она более нежная. Но все равно нужно подготовить ее, убрать желчь и вот эту небольшую пленочку Мы разделали нашу печень куриную Получились обрезки, мы кошкам отдадим У нас кошки съедом, съедают, очень любят печень Сковородка мы уже заранее смазали маслом сливочным Включаем Печень нарезали мелкими кусочками достаточно Крупную не надо, надо ее быстро обжарить Для этого нам надо хорошо сковородку раскалить все достаточно хорошо раскалилось И мы добавляем печень Выкладываем по всей поверхности И оставляем Ничего не мешаем Чтобы она пожарилась Снизу Ждем буквально несколько секунд И начинаем постепенно переворачивать Переворачиваем наш печень У нас тут немножко задымление Небольшое мне даже, если честно, не очень видно сковородку, но это не беда. Убавляем нашу температуру до минимума. Добавим соли немножко, совсем немножко. И добавим наши сливки. Выливаем. 200 мл у нас. Тушим чуть-чуть до загустения сливок в достаточно медленном огне куриная печень нежная буквально 5-10 минут как сливки загустеют у нас все будет готово ну вот ребята у нас почти все загустело мы добавим немножко наших специй для ароматики прям буквально на кончике ножа смотрите сливки загустелись и все обволокли нашу печень мы протомили 5 минут буквально. Печень куриная быстро готовится, Из за это долго томить не надо. Мы выключаем и выкладываем наш тарелочку. Чуть польем сверху сливочками. Mm. Приятный запах. Вот и немножко можно сверху сухариков посыпать. За место хлеба. Кто любит поострее что-то, можно добавить. Перчик побольше. Какой-нибудь там черный, еще белый. Очень хорошо подойдет. Ребят, пробуем, что у нас получилось. наш куриная печень. С сухариками зацепим сейчас. Mm. Вкусная нормальная куриная печень, нежная, не говяжья. Сливки такие кремообразные, продают определенный вкус. Кто любит печень, вообще суппродукты вот эти дополнительные. Советы попробовать, Готовится буквально 10-15 минут, больше времени тратить на обработку какую-то. Сливки, считаю, идеальный вариант для этого блюда. Кому не нравится, может добавить еще что-то. Пробуйте, достаточно дешевое и вкусное блюдо, но обязательно полезное. Всем приятного аппетита, всем пока-пока.